А у меня такой вопрос, вот делают постоянно, делать репосты репост, ВКонтакте репост, репост, репост, дает какой-нибудь -то вообще толк? Или это только так, грубо сказать, халявщики делают репосты, чтобы что-то выиграть, а толку от них не дополнительно. Не, ну это дает вам а, реклама получается привлечение аудитории, потому что это репосты опять новая аудитория видит. Плюс чем больше репостов, тем какой а, уже строится рейтинг групп. Если Просто мы заходим в мои группы. Ну, да контакт, список группы, свои тематики, uh -huh. они тоже строятся на основе э, количества пользователей и их активности. Чем больше лайков и репостов, тем внутри группы все равно будет выше. Uh -huh. only... выше mm? не, не, только по количеству выше, нет? Нет, не только по количеству. Часто бывает, что аудитория на 500 человек, а она будет на первом uh -huh. месте. А все в все лайки, фильме, пишут, постят. Uh -huh. Это то же самое, как для Яндекса, для Гугла. Важно показывать сайт, который полезен людям. То же самое для контактов и, и Фейсбука. Важно показывать группы выше, которые тоже полезны и живые. А как можно понять, на что нажимаете по веб Как быть, у нас стен, коксину включен, <свистит> э, начинается, там, под, у нас разные посты, там идет разная тематика, и начинают обсуждать, что вообще другое. И уже не в нашей теме, а то другой уже. И это начало меня раздражать, потому что люди уходят в другую тему. И вроде бы как рейтинг поднимается, группа поднимается за счет да, переписок, но много мусора, который не нужен мне на моих страницах. Мы отключили комментарии. Насколько сколько правильно, что мы их отключили? Я понимаю, что должна идти переписка, но как-то... Ну да, с другой стороны. Но это надо, именно, работа с аудиторией. Может быть человек, модератор группы, которая будет направлять э, людей в комментариях в правильный русских переводить, гасить споры. Хороший роль, да, лучше? Да, да, нужен хороший. Может, ну, тоже, да, без комментариев, сложно, не нужны это общение. Вот на все все надо это. На все все надо. Нельзя так просто сделать группу, и она будет чуть по себе с вами. Либо ее ваша аудитория захватит в своем направлении, если там получилось так, что собралась аудитория живая, активная. Ухватят же люди, если ноги проснулись и начинают. Писанина вообще в другую сторону. Mm -hmm. а, Паша, половина. а это не Паша. Можно мне... какие-то романажеры, вывести правила в вашей группе. Да. Либо вовремя вмешивается в модератору. Обсуждение, да. А если у нас отключена стена, но, но очень много отзывов, люди очень много пишут, И оно на не... ну, что же как-то mm -hmm. влияет? Mm -hmm. же, да, да, шанс да шанс это уже очень да. mm -hmm. ну, Просто эти отзывы, они получаются в обсуждении, да, примерно? в теме? В теме, да. ну, Внутри, да. надо еще докопаться, а на стене – отзыв на стенах. Это сама вот есть, суть социальной сети, вот, но на стене делаете что больше. А как вот в этом ситаме бывает, у нас там больше 10 тысяч человек, и предлагают кто у них тоже в группе 10 тысяч человек, обменяться репостом, например. Мы их прорекоммируем, а не нас. Есть в этом смысл? Нет есть людей, Что мы там другую тематику... Надо думать, как ваша аудитория, к этому отнесешься, чтобы вы не потерялись, ли вы активность в этом. Если будет явная реклама вообще не соответствующего товара, то будет плохо. Это как как-то будет соответствовать вашей тематике. Ну, как она Посуда. Если у тебя пекарни, пироги, выпечка, то может быть посуда. Ну, а если у нас детские пирог. торты, у нас в ладушки.ру тоже предлагает. У нас детские торты, у них детские товары, не знаю. Один раз в неделю репост вроде Не страшно, а с другой стороны, продукт страшный. страшно. <связано> Нет, часто лучше не делать. У вас должна быть своя атмосфера, тем более, если у вас уже есть какая-то активность в судьбе, иначе что-то привлекает очень крупные людей. Если что-то туда -то, будет извинять, туда приноситься, против их желания, угу. вы сразу это увидите, по комментариям даже. У меня еще такой вопрос. Вот, например, человек 40 в день входит, 10 выходит. Вот, все, кто выходит, кто не выходит. И как вот понять, какого возраста люди выходят? понимать? Потому что у нас прирост каждый месяц, там, дней по 30-40 человек, но хоть 5 человек, ну, 3, ну, хоть 2, ну, должны выйти из группы. Я, думаю, я уже нашла, потому что контакт сам потому что-то Нет, я сейчас забыл. Как раз у меня. Сейчас я сейчас Есть такое приложение?